Ну что, друзья, я возвращаюсь StarCraft 2 Wings of Liberty. У нас на очереди следующая миссия. Я прям очень рад вернуться в эту игру вновь. Долго мне не играл. Спустя. Теперь, последующего... Друг мой Рейнер, ты должен узреть видение сверхразума. Гибель моего народа и всего живого вместе с ним. Такая судьба ждет нас, если Керриган погибнет. Ну, понятно. Если Керриган м, погибнет, то нас ждет, в общем-то, ничего хорошего, а точнее быть, апокалипсис. Давайте посмотрим на него. Что-то не хочется мне копаться в воспоминаниях сверхразума. Но если это касается Керриган, я должен знать. Далекий темный мир станет последним пристанищем протосов. Великие герои этой расы соберутся там и возглавят их войска. И все до единого погибнут, хоть и с честью. И мои зерги станут рабами гибридов. Все склонятся перед мощью падшего. Да, в общем-то печально, конец нас бы ожидал. Свой Кэрриган погибло. Задание в кромешной тьме. Дибриды очень сильны, убивайте их с концентрированным огнем. Ну а каким можно еще их огнем уничтожать? Сплэш, но сплэш это... Не выход. Да и к тому же, если у меня много войск, то, ну, в общем, то да, понятно. сконцентрируем на огнем, ясно Последняя битва протасов. Против зергов. Давайте посмотрим на это. Братья протасы, внемните мне. Вот и наступил последний закат. Вселенная пылает, и это пламя уже поглотило тиранов. Теперь тьме противостоим лишь мы. Но если сегодня нам суждено погибнуть, то мы встретим свою судьбу с честью! Все как один! эн таро -тасадар. Так, я помню ту миссию, когда-то играл давно. Давайте сейчас будем обороняться. Так, вот, кстати, у меня очень много ресурсов, я смотрю. Давайте ставим туда сейчас еще Дополнительно, чтобы можно было Immortal понимать. Потому что, я так понимаю, у нас появится здесь самые весельные войска. А мы сохраним наши знания для раз, которые, быть может, окажутся здесь в будущем. Они не должны повторить наши ошибки. Давайте. Так, у нас тут... О, кстати, у нас тут золото есть. Классно. Я изгоню демонов прошлого. Жизнь за Не хватает минералов. Так, да-да-да, еще надо быстрее нанимать не рабочих. Я беру. Не хватает минералов. Я собрал остатки нашего великого флота. Так, о. Вы подоспели вовремя, Адмирал Урун. Когда враг начнет атаковать с воздуха, нам понадобится ваша помощь. Так. Давайте накапливаем мощь. У нас там золото, надо быстрее его добывать. Золото, все, давайте добывайте быстрее. Так, отлично отразили атаку. Я следую, Серги заходят с флангов, нужно укрепить периметр, иначе они прорвут оборону. Так, ага, они сюда идут. Так, укрепляемся. Ага, тут все уже. Давайте, давайте, давайте, держите Так, отлично, сюда быстрее что Так, сохранюсь, давай-ка. Потому что Значит, всякое видишь? может быть, я могу проиграть. Так, давайте в атаку. Зератул. Движность в зергов. Будьте готовы к нападению. Здесь. Не так, так, так, так, держим, держим, держим. Судаш, салон. Так, у меня есть, кстати, улучшение, возможно, сделать. Давайте, давайте быстрее сюда. Потому что тут сейчас не продержишься, думаю, в войне. Блин. Так, у меня тут, кстати, врата же избин. Я Так, да. излучатели пустоты готовы к бою. Дезактивировать призматические ингибиторы и сосредоточить огонь на гибридах. Здравствуй, великий Мандар. Сааюр! Так, не так, так, так. Излучатели пустоты, пустоты появились. Не Отлично. Не хватает минералов. И секунды без боя. Блин. Я изгоню демонов прошлого. Не хватает. Я здесь, среди теней. Не хватает минералов. Шо за кмокну. Явниоран. Моя ноша непосильна. Золото иссякает. А Они вывалились. Всё, золото почти добыли, ничего, почти не осталось. Я Ваши войска вступили в бой. Враг возрубает. Место Жизнь за айл. Я здесь. Знаете, что я думаю? Это не самое лучшее место, где можно было установить э, казармы. Да. Дела плохи. Дела плохи. Блин, как улучшение делать наших воздушных войск? Давайте, давайте, давайте, больше войск. Больше Швейспена. Я изгоню демонов. Давайте, давайте. Все войска сюда. А Месторождение минералов. Требуется будь... за Так, где у меня еще? Нету что еще а ну отлично. Настал момент истины. Благородный там Пусть враги узрят ярости лучших бойцов Айвро. Вершитель Селендис, сражайтесь, а, не сил. Быть может, это наша последняя битва. Так и не появилось у меня ядра, короче. А, я его не могу просто поставить, понятно. Я его просто не могу поставить. Так, поставьте здесь кибернетическое ядро друг Фикс этой базы уже все и каранты, как говорится. Хотя нужно попробовать ее защитить, но мне кажется, нет, это бессмысленно зайти... Моя... Если бы мы догадались раньше. Да уж... Окей. Зератул погиб. Мы слишком долго... Зератул не... погиб, но это ничего не значит, да. Потому что, собственно говоря, какая разница. Я не могу найти еще кибернетический дрой. Я вроде же поставил его и вот так... А, вот он. Прям перед глазами. Требуется больше веспена. Веспена все, блин. Уходите отсюда. База Давайте, давайте, давайте, атакуйте. Да, щиты очень дорогие. Блин, надо две с половиной тысячи убить. Защитить архив. Так, давайте я сохранюсь. Ваше войско в бой. отступили в бой. База атакована. Требуется больше бесценных. Ваши войска отступили в бой. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Резмаги. А, нет, успел появиться. Не Альбом... Давайте сюда перелетим. Здесь будем теперь защищаться. конец просто защищаемся Какого Мейра Хартанис, командир щита Айра. Матрицы поля в пределах доступности. Отлично. Запускаю телепортацию. Братья, слушайте меня, ибо наше время на исходе. Последние представители нашей расы, нашей цивилизации, собрались сегодня здесь. Верьте друг в друга. Сражайтесь как один. Эта битва оставит след в памяти Вселенной. Она никогда не забудет нас. Энтаро Дасадар! Ваши на напрасны. Мои дети провозгласят начало новой эры. В едином порыве идет новый день. Сила в единстве. Никаких сомнений. В едином порыве. Отбага и бесстрашие. Мы ясно видим путь. Отбага и бесстрашие. Мы ясно видим путь в едином порыве. Оплатится. сильнее Придет. Так, слушайте, мы можем У же здесь пролететь сомнений? даже. И Давайте сюда залетим. Мы ясно видим путь. Угу. Там, потому что за ними он какая армия идет. Откуда нам было знать? Ваши войска вступили в бой. Останец погиб. Их слишком много. Глупые, заночливые дети, среди вас была лишь одна, способная разрушить мой план. А в своем безрассудстве вы приняли ее за настоящего брата. Это победа? Или, типа, это нам сказали, ну, нам точно не БГ, ребята. Я возвращаюсь в пустоту. 2-524, 2-525. Это все. Ленте, спасайся, <соединяющие> спасайся. У меня даже не осталось вообще ни одного этого да, перехватчика. Прости меня, великий Мне не сил. Никому не хватило сил. К сожалению, все погибли. Рейте 250 зеркалов сверх необходимого. Ого, нифига себе. Рейте 750. Ну, это жестко. Я не знаю, как это было вообще возможно. Я и так еле-еле убил вот столько, сколько смог. Ой, ладно. В общем-то, мы победили. Это самое главное. И, похоже, это конец. Путешествием Зератула. Друг Рейнер. Теперь ты увидел правду. Некая злая сила из пустоты стремится уничтожить все, что нам дорого. Этот падший, неужели он Зелнага? Неужели сами боги желают нашей смерти? А Керриган, я до сих пор не могу поверить, что безумная и жестокая королева Клинков сможет предотвратить гибель всего сущего. Рейнер, вскоре судьба Керриган может оказаться в твоих руках. Я знаю одно, она должна выжить. Будь осторожен, мой старый друг. Гончие пустоты уже идут по следу. Ну что ж, похоже, это конец. Ну что по новостям? соскучились по домашней еде? Заскочите в заправку Гриль Упы. Вторника две порции мутокрылышек по цене одной. А при заправке смена плазмы бесплатно. Заправка Гриль Упы. Домашний уют, в ледяной пустоте космоса. мутокрылышки мне особо понра... особенно понравились. Я бы с удовольствием бы, наверное, поел бы. На самом деле нет. Так, ну, давайте сходим на мостик, может быть, что-то скажет. Мот... Мот... Мот, Мот, Вы явно не в себе. Что стряслось? Зератул позволил мне заглянуть в будущее. Я видел конец света, Мэтт. Армагеддон. Огромная, больше чем можно представить, армия протасов сражалась с гибридами и не могла их остановить. А как же Керриган? Разве не она должна была остановить их? В том будущем, которое мне показал Зератул... Она была мертва. Мы убили ее. Вот что Зирату пытался донести до нас все это время. Она должна выжить, иначе все мы обречены. Да, парадокс получается. Она нас убивает. Человечество, по сути, стоит на полное уничтожение, но при этом она все равно должна выжить. Эй, ковбой! На тебя лица нет! Опять думал об этой мадам? Вроде того. Я узнал, что может случиться, если мы ее не спасем. Хм. А мне так гадать о будущем последнее дело. Впрочем, ты всегда можешь положиться на меня, если что. Так, у меня кредитов сейчас стало очень много. Кстати, я мог бы получить еще больше в лаборатории. Давайте-ка посмотрим. Мне дадут сейчас 30 тысяч кредитов, плюс у меня еще появилось 3 очка протасов, и всего лишь осталось 1 очко до полного изучения. А, да? То есть, нет, в общем, но... Окей. Okay. Давайте посмотрим, что там с кристаллом. Мы все уже. Вначале был Великий Пожиратель. Ну понятно, Ланское Пророчество. Полностью, короче, мы исследовали это пророчество, и все полностью теперь знаем. Так, ну что, да, я хотел в Арсенал, у меня же 180 тысяч аж кредитов. Потратим давайте-ка на улучшение, наконец-таки, моего танка. И теперь у нас полностью изучена вся техника, которая мне была нужна. По сути, да, больше мне... Ну, можно еще было бы, конечно, гостов но это прям уж... Если прям будет очень много кредитов. Итак, у меня их уже достаточно. И мы можем, в принципе, двинуть уже на кархал. Ну что ж, данное видео, данная серия будет в следующий раз. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Данное видео, данная серия... Ой, короче... Я думаю, что мы продолжим следующую миссию в следующий раз. А с вами был Веном. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Всем пока, удачи.